Привет всем, это Raymond Origins, новая серия. Мы продолжаем, это новая локация, первая карта в этой локации. И приятного аппетита тем, кто сейчас ест. А мы начинаем. Загрузочный экран здесь тоже новый. И это очень радует, несказанно радует. И новое обучение какое-то, да? Так... Хватит глупить. Старайся, чтобы тебя не опузырили, опузырили раньше времени. Возьми сердце. Поделись любовью. Твоим друзьям достанется дополнительное сердце. Кому не нужна любовь? Дополнительное сердце ⁇ это дополнительные люмины. Смотри, чтобы тебя не сокрушили. Даже сердце тебя не спасет. Задание для дурачка и все, все, ладно. Побежали. Вау, вау. У нас новый враг появляется. Так. Ага, сейчас Нет Начинаются музыкальные левелы Кажется. Ну, я не знаю, я, я не знаю, в Raymon Origins есть музыкальные уровни или нет. По-моему, они только в Legends. Я точно не знаю. Да, так, я так и знал, что нельзя на это нарываться. Все-таки попробую. Ой, ой, вот это. Так, и... О! Ладно. Что за happy? Happy. У -у -у. Я знал, что здесь секретка. И простите за молчание. Что? Что сейчас было? Так, игра. Ты меня, кажется, на этого что? Там? Слово. Да, ну господи, как ты. Клавиатура. Да. Вот не могу на клавиатуре играть и все. Клавиатура не мое. Поиграть хочется. спасли одну клетку с электунами Мне кажется так они называются да и будем продолжать о Ой. на я настроил верхний проход еще раз простите за молчание но так получается я залипаю просто в этой игры ужасно сильно ой-ой-ой-ой Серьезно? Вот не могу что-то говорить я. Ой, новая девушка какая-то. Прикольно. А, стоп. Вот так. Да ты, господи, игра! Ах ты ж гадина! Да посмотри на неё! Да-да, пропустеть! Пропустеть! Уф! Уф! Аф! Да господи! Кажется, я зря бегу, а не именно хожу. Потому что что-то с бегом у меня совсем не получается. <связи> да! <связи> Поймал. Сила для полета. А, а, в общем, это тоже какая-то смущающаяся. Что? Yeah. У меня теперь прическа. Уши. Что у меня летает? Господи. Игра. Объясни мне. Как этим пользоваться игра? Ааа! соответственно из-за этого игра сейчас будет намного сложнее и секретка да еще одна секретка Известно, еще какие-нибудь силы у меня будут, кроме, кроме этих ударов и полета. Неизвестно пока что, по крайней мере, мне. о -хо -хо. реально полет. О! Твою ногу, как я... Да, я капец проворонил А, игра. Давай же! Ха-ха! Затуп мой, заду, я не могу. Почему так я туплю? Не скажите, пожалуйста. Мне нужна какая-то специальная тактика, как играть в это. <соединяющие> <соединяющие> да, и вот они, обычные уровни, мы проходим всего лишь на один электрон. Да. Вот стандартно. <соединяющие> Впрочем, ничего нового. Но мы закончили этот уровень все-таки. С секретками. Мы молодцы. Мы завершили обе секреточки. Заработали 4 электро. Рузовых шарика наших. Лучшее музыкальное произведение. Боюсь, здесь нам придется очень поботеть. На этом уровне. Да. Ну-ка. Это намного лучше, чем кино. Ищи под каждым камнем. Ты можешь найти спрятанные клетки, полные электронов, которые надо спасти, будь умницей. Опузырь всех тварей, охраняющих клетку. Тогда сможешь заломать её. Опозыренные злодеи лопнут дважды. Получишь люмин. В любом случае, или тебя опузырят, или я получу больше люминов. Каждый обретет свою выгоду. Погоди, да я попкорна достану. И все. Идем. Мам. Mm -hmm. no. Господи, я... Как я... Почему здесь на... удар не на мышку, а? И поменять же вроде не могу, да? Да, я, я на мышку поставить управление не могу. Да ну, Господи, игра! Пожалуйста, давайте из вот этого. На! На! Нет! Почему вот... А вот я вот я сижу, залипаю просто. Вот ничего не могу сказать. Я пытаюсь сосредоточиться, чтобы пройти хоть что-то в этой игре. забываю про полет, я забываю про все, вообще. Игра проходит вообще, должна проходиться игра на быстроте. На быстроте, вот она, собственно, заточена под скоростью. Но... Я ее не могу побыстрее пройти. Да ну ты что, ну серьезно что ли? Игра все-таки пытается. Да, господи. Игра реально вот всеми силами издевается надо мной. Надо мной человеком, не умеющим играть в платформеры, тем более. Тем более, отвечаю, тем более именно. На, я думал секретка, ладно. Тем более на клавиатуре. Я не закончил мысль. А, так. Давай же. Я пытался взять сердце, но умер. Как же это глупо было умереть от того что ты хотел получить сердце я забываю про полет но ну, вот серьезно да вообще да, все это да фейл. это надо умирать потому что ну я не собрал даже люмины поганые люмины Да ну ё а -а -а, Заново! ой ой ой потратил сердце, Господи! Идиот! И не, нет не я идиот, Рейман идиот! Твою! На! Знаете, мне кажется, не хватит долго у меня нервов на эту игру. Вот реально. Что-то я думал, что она легкая, но вообще ни хрена. Ни на каплю она не легкая, по-моему. Вам это может показаться со стороны... А, что тут такого? Да? Но... Нгрепперс, вот кто она, по факту. Папа-пам. Я идиот идиотина. Вот, вот что такое. Господи, почему я пытаюсь играть что-то на ускорении на каком-то, а? Зачем я это делаю? Вы а? ускорение. Вообще ужас, что ли? Нее! Да. Нет! Нет, и опять сначала! Заколебался я, заколебался я. Да, господи, попади же ты. Я такой вот просто жесть. На платформере на этом, господи, Реймон. А, не достал. Понимаете? Давай, давай давай давай ладно одно не собрал мне пофиг уже реально хочется закончить закончить закончить я сказал этот уровень ура плюс да ну я наконец господи вы представляете я только на один электрон я закончил только основной электрон я ни одну секретку по факту не нашел. Несчет ну, ужасный, -мо! А, не могу. Капец какой-то. Все из-за то, что мы на клавиатуре играю. Ну, вот реально что... Вот. Был бы геймпад. Вот. Все. Это была бы уже, наверное, пройденная даже игра. А Не могу. Все. Ладно. Будем на этом прощаться. Нам открыт э, новый секретный сундук с сокровищами в э, джунглях тех. Мы наконец-то добыли нужные нам электрун, электруны 25 штук. А, а я все-таки да буду прощаться с вами. Спасибо за просмотр. Ставим лайки подписываемся на канал. И ждите новую серию.